Этим утром мы снова возвращаемся к этой серии, это, Боже мой, есть что-то, что мы должны понять, кое-что, за что мы должны ухватиться. Я собираюсь перенаправить ваше внимание и буду учить о Духе Благодати. Дух Благодати. Откройте вместе со мной книгу святого Иоанна, первую главу. Иоанна, первая глава, стих 14. Должен сказать, что по большей части у церкви было неправильное понимание. Мы были так заняты, пытаясь дать людям правила и предписания, которые нужно соблюдать. Говорю вам, когда вы получаете спасение, вот вам мой совет. Влюбитесь в Иисуса. Просто проводите свое время, возрастая в любви к Иисусу, фокусируясь на том, какой Он. И многое, с чем вам предстоит столкнуться, Иисус уже предусмотрел. Однако мы недостаточно фокусируемся на Иисусе, мы фокусируемся на том, что можно и чего нельзя, таким образом упуская из внимания Бога. Поэтому внимательно следуйте за мной сегодня. Давайте начнем с первой главы Иоанна, 14 стих. Давайте вместе прочитаем 14 стих. Итак, читаем. «И Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины». Итак, кого Он имеет в виду, говоря «Единородного от Отца»? Иисуса, не так ли? Что же сказано об Иисусе? Сказано следующее. Иисуса полного чего? Благодати. И чего? Истины. Теперь обратите внимание, что благодать и истина не раздельны друг от друга. Благодать есть истина. Благодать – это истина. Поэтому, когда говорится, что Иисус полон благодати и истины, мы должны понимать, что благодать выходит за рамки учебной программы. Она выходит за рамки, знаете, принципов. Благодать это личность, имя которой Иисус. Иисус полон благодати и истины. Поэтому, если вы обнаружите, что слишком увлекаетесь принципами, вспомните, что Иисус — это благодать. Аминь. Иисус полон благодати и истины. Постепенно мы начинаем осознавать, что Иисус полон благодати и истины. И смотрите далее, 17 стих. Стих 17. Давайте прочитаем вслух вместе. «Ибо закон дан через Моисея, Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Хорошо. Закон был дан кем? Благодать и истина были даны кем? и Иисусом Христом. Итак, вы должны знать, что есть различие между законом Моисея, который включает в себя 10 заповедей, более 600 законов, а не только 10 заповедей, с которыми мы знакомы. И, говорю вам, некоторые христиане берут фильм Сесила де Мила «10 заповедей» и пытаются жить по строчкам из него. Однако многое в этом фильме было показано неверно. Многое было неточным. Например, сцена ухода из Египта. Вы смотрите и видите идущих в толпе слепых, коллег. Библия говорит, что он выкупил их серебром и золотом, и не было ни одного слабого среди них. Так что все были исцелены в тот день. В этом фильме столько неточных вещей. Например, когда Моисей убил человека. В фильме показано, что он отправился в пустыню, где и узнал о своем предназначении. Моисей знал об этом, когда убил того человека. Если вы посмотрите на седьмую главу Деяний, там сказано о том, что Моисей ожидал, что народ поймет, его рукой Бог освобождает их. Он уже тогда это знал. Он знал волю Божью для своей жизни, но у него были проблемы со следованием этой воли, как и у большинства из нас. Вы знаете волю Божью, но у вас есть проблемы со следованием этой воли. Вы хотите быть полезными, но не хотите подготовиться, чтобы быть полезными. Да. Сегодня я хочу вам понравиться. Даже галстук для этого надел. Слава Господу. Итак, есть различия между правилами, предписаниями и законами, которые пришли через Моисея. Но затем кое-что совершенно другое пришло с Иисусом Христом. А мы все еще живем так, будто мы полностью подчиняемся тому, что было дано через Моисея, игнорируя то, что было дано Иисусом Христом. Хорошо. Взгляните на Иоанна. Господи, помоги мне. Римлянам 6, глава, 14 стих. Римлянам 6, 14. Очень быстро, прежде чем я продолжу. Для нас сегодня это очень важно. Римлянам 6, глава, 14 стих. Посмотрите, что говорится здесь. Давайте прочитаем вместе. Готовы? «Да не владычествует грех над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью». Грех не должен господствовать над вами, почему? Потому что вы не под законом, что Павел утвердил здесь, под законом грех господствует над вами. Если грех доминирует в вашей жизни, это потому, что вы продолжаете жить под владычеством закона данного через Моисея. Да не владычествует грех над вами, Потому что вы не под законом. Что он говорит? Те из вас, кто рожден свыше, рождены более не под законом. Вы более не под законом. Но под чем? Вы под чем? Вы под чем? Но если вы не верите, что находитесь под благодатью Божией и верите, что находитесь под законом, тем самым ваша вера определила ваше положение. Вы должны определиться, собираетесь ли вы верить Божьему Слову. Теперь, я собираюсь показать вам роль Святого Духа в этой жизни под благодатью. Говорю вам, невозможно жить христианской жизнью. Невозможно жить христианской жизнью своими силами. Никак. Некоторые из вас пытались. Вы пытались быть христианами своими собственными усилиями, собственной системой управления. Вы пытались быть христианином с помощью дисциплины. Вы знаете, слово «дисциплина» раньше было громким в теле Христовом. И когда вы грешили, люди говорили, «Ты недостаточно дисциплинирован». Насколько дисциплинированным надо быть, чтобы этого было достаточно? Вам ответят, «Пока не перестанешь грешить». Но этого ведь ни у кого не получилось. Сегодня я принесу озарение многим из вас. Позвольте мне принести озарение. Возможно, вы и не нарушили 10 заповедей, но вы, несомненно, виновны в некоторых из тех 600. У вас пока не вышло не грешить. И я не знаю, почему в церкви существует такое мнение, когда я говорю людям, что они больше не под законом, а под благодатью, и это даже не мои слова, вы сами только что прочли это. По какой-то причине у вас складывается мнение, ну, моя Библия говорит мне, нет-нет-нет, ты никоем, никоем, никоим образом не преуспел в том, чтобы жить безгрешно благодаря своей дисциплине. Потому как, если мы беспристрастно оценим вашу жизнь, мы найдем где-нибудь грязь. Возможно, не в десяти заповедях. Возможно, в свинине. Потому как это закон. И Если вы утверждаете, что соблюдаете закон и готовите свиные ребрышки 4 июля, бэм, вот и все. Потому что Библия говорит в книге Иакова, что если вы нарушили закон в какой-либо области, то вы виновны во всем. Сэндвич со свининой. Тоже часть закона. Тоже часть закона. Я пытаюсь донести до вас, что церковь — это не собрание идеальных людей. Я знаю, это противоречит вашей самоправедности, но это не собрание идеальных людей. Это госпиталь для людей, которые говорят, «Мне нужен Иисус». Это госпиталь, в котором говорят, «В это воскресенье у меня назначена встреча с доктором». «Иисус, Он нужен мне». Но каким-то образом, религия и закон... Видите ли, дьяволу не нужно пытаться... О, это сильно. Дьяволу не нужно пытаться заставить вас грешить. Все, что ему нужно сделать, это заставить вас соблюдать закон. И если вы соблюдаете закон, вы будете грешить. Потому что закон создан, чтобы умножать грех. О, вы смотрите на меня так, будто я странный. Откройте... Откройте Римлянам третью главу. У каждого с собой гаджет. И я пытаюсь найти кого-нибудь с Библией. О, боже, у каждого с собой гаджет. И я должен наверстать упущенное. Не знаю, что-то есть в этом запахе от страниц. Римлянам 5 глава. Стихи 20 и 21. Римлянам 5 глава 20-21 стихи. Закон же пришел после. Зачем? И таким образом умножилось. Слово умножилось означает увеличиться в числе. Таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало приизобиловать благодать. Вы видите на экран расширенный перевод Библии. Закон Моисея был дан для умножения греха. Разве это не удивительно? Но затем появился закон только для того, чтобы увеличить и умножить преступление, сделав его более очевидным и возбуждающим противление. Но там, где грех увеличился, разве это не так? Закон, который Моисей начертал на камне, был создан, чтобы увеличить грех. Вы думаете, что сможете его соблюдать благодаря вашей дисциплине и вашим способностям? Вот что я собираюсь сделать – поставить вас в рамки закона. Вы никогда не сможете в совершенстве соблюдать закон. Я дал его, чтобы увеличить грех в вашей жизни. Сатана говорит, я не буду подбивать тебя на грех, я буду искушать тебя соблюсти закон. Я хочу, чтобы проповедник проповедовал о Законе Моисея и Десяти Заповедях, и я хочу, чтобы он сказал вам, что вы должны соблюдать закон, или Бог не благословит вас. Я скажу вам, что вы должны соблюдать закон, или вы никогда ничего не получите от Бога. Бог не будет доволен, если вы не соблюдете закон. Мне не нужно искушать тебя согрешить, потому что закон был создан, чтобы умножать грех. Мы с вами все еще друзья. Написано, «Но там, где грех увеличился и приумножился, я дал Божью благодать, его незаслуженное благоволение. Божья благодать превзошла его, она умножилась еще больше и преизобиловала». Так что здесь говорится, что грех никогда не будет больше благодати. Поэтому, где бы вы ни нашли грех, Божья благодать будет больше греха. Но вы думаете, что закон больше благодати или грех больше благодати. И поэтому вы проводите так много времени, разбираясь с грехом. Потому что думаете, что он больше благодати. Но нет ни одного греха, который бы превзошел Божью благодать. Ибо там, где умножается грех, сверх меры умножается благодать. Какой бы грех вы ни придумали, он никогда не превзойдет Божью благодать, если вы в нее верите. Если вы верите, что вы больше не под законом, но под Божьей благодатью, тогда ничто из того, что вы можете совершить, не будет сильнее и действеннее Божьей благодати. Аллилуйя! Слава Богу! Завет благодати оснащен защитой от дураков. Даже дурак не сможет что-то испортить. Вы можете действовать так безумно, как хотите, и как бы безумно вы не вели себя, его милость все равно будет больше, чем ваше безумие. Как вы собираетесь все испортить? И все же церковь по-прежнему предпочитает благодать и закон. Итак, мы должны пойти дальше, на новый уровень, где мы... Мы должны показать вам, что это произойдет не благодаря вам и вашей силе. Это произойдет благодаря Божьему Духу. Вы задаетесь вопросом, «Господи, как я могу жить под благодатью и продолжать грешить?» Видите, это представление о том, что вы под благодатью и продолжаете грешить. Вы не понимаете, что Дух благодати изменит вас изнутри. И то, что вы раньше хотели делать, больше не захотите. Вы будете рады, что вы под Божьей благодатью, потому что глупости, которые вы совершали раньше, не осудили вас навсегда. Потому что Божья благодать явилась и спасла вас от ваших глупостей, а также избавила вас от ваших глупых поступков. Но вы должны иметь Святого Духа. Жизнь без Святого Духа невозможна. Извините, позвольте мне добавить. Жить христианской жизнью. Люди живут без Святого Духа, и это просто жалкое существование. Но жить христианской жизнью без Святого Духа невозможно. Кто-нибудь спросит... Кто это святой дух? Потому что вы выросли в церквях, где люди говорили это святой дух, когда одна из ваших знакомых резко повернулась и подняла шум. Нет, это не святой дух. Итак, вы отвергаете святого духа, потому что увидели неверное определение святого духа. Подобное поведение людей для меня не проблема, но святой дух это не совокупность эмоциональных всплесков, криков, беготни, кувырков, знаете, возгласы, срывание париков, пускание слюны и прочее. На мой взгляд, звучит так, будто из меня выходит бес, но это это, безусловно, неверное определение Духа. Когда речь заходит о Святом Духе, религия пытается заполнить нашим шлением баснями. Вы должны понимать, что вы не можете жить жизнью благодати без даятеля благодати. Святой Дух — это личность, которая может передавать благодать. Долгое время мы связывали Святого Духа лишь с эмоциональным всплеском, криком, бегом по залу прыжками на месте. Ничто из этого не проблема, кроме того, что это не определяет личность Святого Духа. Теперь происходит то, что Святой Дух, проявляя благоволение к вам, открывает что-то, и вы решаете реагировать так эмоционально. Но на это не всегда можно сказать, что это Святой Дух. Видите, как она побежала? Это Святой Дух. Что это было? Это Святой Дух. Стоп. Что это? Это Святой Дух. И происходит следующее. Люди думают, «Ну, если я получу Святого Духа, я буду вести себя так же?» Им отвечают, «Конечно». «А, я не думаю, что меня интересует Святой Дух». Вы понимаете, почему мне приходится так говорить? Я знаю, что немного перегибаю палку, но я хочу, чтобы вы посмотрели на это со стороны. Мне важно, чтобы вы услышали, что я говорю. Жить жизнью благодати — это не вопрос понимания благодати. Потому что если вы попытаетесь хотя бы понять и получить это учение о благодати без Святого Духа, вам потребуется откровение, чтобы понять. Например, когда я говорю, что вы не можете, согрешая, потерять свою праведность. Смотрите, если вы попытаетесь понять это образованным религиозным умом, то серьезно упретесь в эти вещи. Вам необходимо откровение благодати Отдаятеля благодати Святого Духа. Без этого откровения вы всегда будете натыкаться на эти вещи и ничего не понимать. Вы готовы сделать это? Вы уверены, что готовы это сделать, потому что ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Откроем послание к евреям, 10 главу, 29 стих. У нас будет время снова прочитать всю главу послания к евреям. В 10 главе послания к евреям было определено различие между тем, чтобы разбираться с грехом посредством крови животных или крови Иисуса. И автор послания к евреям очень ясно дал понять, что теперь Иисус через единовременное приношение своего тела раз и навсегда покончил с вашими грехами, прошлыми, настоящими и будущими. Поэтому вам больше не нужно полагаться на кровь животных, так как это было опущено, это пройденный этап, этого больше не существует, это было удалено. И здесь сказано, что вам необходимо выбрать верить в единственную жертву, которую Иисус принес своей кровью. Если вы не поверите в это, то будете виновны в том, что отвергли совершенное Иисусом. А это значит, что нет никакого выхода из сети, в которую вы попали, потому что вы отвергаете единственный способ выхода. Нет другого выхода из сломленности, в которой вы находитесь. Нет выхода из вашей зависимости. Нет другого выхода из вашей боли. Возможно, вы думаете, что с помощью процесса самодисциплины, вашими собственными усилиями, вы сможете вытащить себя из этого состояния. И на короткое время это может дать вам некоторые результаты. Но она всегда будет возвращаться, потому что зависимость работает именно так, раз за разом возвращаясь. И вы в действительности никогда не познаете настоящего освобождения, если отвергнете то,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 Прочитаем в расширенной версии. Важно, чтобы мы увидели эти вещи. Знаете, мне нравится приходить в восторг от Иисуса и благодати, вставать и восклицать под звуки органа позади меня, когда вы подпрыгиваете с мест, срываете с головы парик и бегаете по залу, а потом выходите и говорите, сегодня у нас точно было собрание. Я не могу смириться с мыслью, чтобы позволить вам выйти из церкви без этого понимания, потому что, когда у вас нет понимания, приходит вор и крадет даже то, что вы уже поняли, и вы никогда не получите пользу. Видите ли, мы устремлялись, взывали, росли, выкрикивали, пели, но сегодня мы все еще такие же невежественные, какими были 20 лет назад. По-прежнему не знаем. Это может оскорбить некоторых. Почему вы называете нас невежественными? Потому что мы все были невежественны. Мы все попали в ту же ловушку. Если я соблюдаю закон и достаточно дисциплинирован в этом, тогда с Богом у меня все будет хорошо. И вот вы делали одно из двух, либо вы очень усердно трудились, пытаясь соблюсти закон, либо очень усердно трудились, пытаясь предупредить грех. В любом случае, этим вы демонстрируете, что не верите в то, что сделал Иисус. Посмотрим расширенную версию. Так насколько же более сурового наказания, по вашему мнению, «Заслуживает тот, кто попирает Сына Божьего». Что это значит? Это попирание неверием. Я не верю, что жертвы его тела было достаточно, чтобы простить мои грехи. Я не верю, что кровь была способна сделать это. Я не верю ничему из этого. Тут говорится, кто попирает Сына Божьего, ни во что не ставит кровь завета, которая скрепляет договор с Богом, и которой он был освящен, тем самым оскверняя ее и оскорбляя, принижая Святого Духа, который передает благодать, незаслуженную милость и благословение Божье. Итак, Святой Дух является посредником в передаче благодати. О Боже! Мы пытаемся жить жизнью благодати, без Духа благодати, который и передает нам благодать. Мы приходим к выводу, что Святой Дух – это тот, кто передает благодать. Подумайте об этом. Если Святой Дух – это тот, кто передает благодать, то как же мы пытаемся жить жизнью благодати без Святого Духа? Это невозможно. Святой Дух передает благодать и истину.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 Подумайте об этом. Если Святой Дух — это тот, кто передает благодать, то как же мы пытаемся жить жизнью благодати без Святого Духа? Это невозможно. Святой Дух передает благодать и истину. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 2 главу стихи 9 и 10. 1 Коринфянам 2 глава 9 и 10 стихи. Мы прочитаем в переводе Короля Якова и в расширенной версии. О, почему мы это делаем? Потому что я хочу сказать вам кое-что действительно радикальное. Это что-то очень очень радикальное. Это радикально. Знаете, до сих пор люди не разобрались с гомосексуальностью в церкви. Сегодня я собираюсь немного затронуть эту тему. Это радикально. Это радикально. Вы, церковные люди, готовы убить всех. Вы готовы убить и отправить всех в ад. Это радикально. Сколько из вас верят, что каждый грех — это грех? Позвольте мне сказать это так. Сколькие из вас верят, что каждый грех ⁇ это грех? Что один грех не больше другого? Все грехи ⁇ грехи в равной мере. Помните присказку. Кто-то точно вспомнит слово ⁇ не воробей ⁇ И вообще ничего не воробей, кроме воробья. Также и здесь. Грех — это грех, и ничего не грех, кроме самого греха. Но почему-то мы думаем, нет-нет-нет, ложь не так ужасна, как прелюбодеяние. Кто хочет быть лучшим грешником в аду? Но ведь именно это мы делаем в церкви. Вы садитесь на галерки и промываете кому-то косточки при этом думаете, что вы чем-то лучше парня, что борется с гомосексуальностью. Серьезно? Вы сплетничаете, лжете, зависимо от порнографии, но изображаете глубокое размышление над Священным Писанием. Вы действительно думаете, что то, что делаете вы, не такой же тяжкий грех, как то, что делает кто-то другой? Кто же, как говорит Писание, прельстил вас? Это все одно и то же. И единственная причина, по которой существует проблема с учением о благодати, заключается в том, что каким-то образом самоправедность, а это именно она, убедила вас, что ваш грех меньше, чем чей-то грех. И это не так. Ваш грех — ревность, а ваш грех — тяга к распрям. Вы пришли в церковь, обозленные на кого-то, и хотите отправить кого-то в ад, но ну, тогда и вас двоих. И вас двоих. Ты в блуде, а ты в раздорах. Оба достойны ада. С чего вы взяли, что вы лучше? Я просто выхожу из себя, когда вижу по телевизору, мы осуждаем грех этого человека. В то время, как у самого репортера за душой свой грех, он докладывает о грехе другого. Вот почему никто не хочет баллотироваться на государственную должность. Все знают, что у каждого за душой что-то есть, поэтому лучшие лидеры не баллотируются, у них нет времени подвергаться пристальному вниманию кучке лицемеров, имеющих при себе те же проблемы. Так что единственное, кого вы увидите на выборах, это самоправедные люди, считающие себя лучше других. Сегодня я всем не понравлюсь, поэтому проведу это утро наилучшим образом. Все равно всем не понравлюсь, зато понравлюсь сегодня себе. В этом и проблема. Я не знаю, как мы дошли до того, что думаем. Что ж, по крайней мере, я так не поступал. Не имеет значения. И то, и другое билеты в ад. Иисус же пошел немного дальше. Иисус спросил... Ты совершал прелюбодеяние? И самоправедно ответил ему: нет, я не был ни с какой другой женщиной, кроме моей собственной супруги. И Иисус переспросил: вы когда-нибудь засматривались на женщину или мужчину с излишним восхищением, пока не впали в похоть? Ну, вот и я о том же. Вы согрешили, это уже прелюбодеяние. Иисус поднял планку до уровня, на котором никто никогда не смог бы найти оправдание, чтобы сказать: я не грешил. Он спросит, совершал ли ты убийство? Нет, не совершал, я никогда не убивал. Он спросит, ненавидел ли ты своего брата? Несколько человек меня все еще раздражают. Виновен в убийстве. Что Иисус пытался этим сказать? Что это одно и то же, что это грех. И если сегодня в этом зале есть человек, который, встав в лучах собственного совершенства, скажет, силой своей воли я не курю, я никогда не совершал прелюбодеяния. Я никогда не произнес оскорбительного слова, даже слово «черт» не слетало с моих уст. Я не делал ничего из этого. Я никогда не курил марихуану. Я даже чашки кофе никогда не выпил. Я молюсь три раза в день. На каждом собрании отдаю десятину. Я молюсь на языках по полтора часа каждый день. Я святой. Я не ношу эти зауженные джинсы. Я не ношу зауженные джинсы. Я все еще хожу в классике. Я ничего из этого не делаю. Мой глаз никогда не видел обнаженных фотографий. Я даже на себя голышом не смотрю. И я не такой, как все эти здешние христиане. Господь, несомненно, даст мне наивысшее среди всех людей помазание. И Господь подходит к нему и говорит, «Эй, дорогуша, есть одна проблема. Господи, в чем же суть этой проблемы?» Будет тяжко, когда я вернусь домой и осознаю, что я сегодня сделал. Он скажет, главная проблема в том, что ты полагаешься на самоправедность, а самоправедность неправедна. Видите ли, если единственное, что вы можете сделать, это рассказать людям, какой вы замечательный, что все благодаря вам, и вам не нужен Бог, но вы настолько дисциплинированы и великолепны, что сами совсем справились, тогда единственное, что вы этим доказали, это то, что вы праведны своими собственными усилиями, а Иисус не имел к этому никакого отношения. Иисус, по Библии, был более строг с людьми самоправедными, чем с людьми неправедными, согрешившими. В чем суть? Суть в том, что вы не придете к праведности, как только через Иисуса. Вы не сможете войти в праведность благодаря всем вашим добрым делам и тому, что, как вам кажется, вы можете заслужить. В этом и заключается благодать. Так как же Святой Дух помогает нам разобраться в этой невероятной, почти невозможной благой вести? Как? Как человеку свыкнуться с тем что я все еще праведен, даже если я грешу. Проблема в следующем. Вы думаете, что как только вы станете праведным, вы пойдете грешить. Вы не знаете, что Дух Благодати научит вас праведности. Единственное, что приходит вам на ум, это «я буду грешить еще больше». Вам кажется «ну, я буду грешить еще больше». Нет, если вы верите и если позволяете Иисусу действовать в вашей жизни, Он изменит вашу жизнь, Он изменит ваше желание. Вы не захотите делать того, чего хотели раньше. Вы думаете, что после того, как получите откровение об Божие благодати у вас будут те же желания? Нет. Как только вы получите откровение о Божьей благодати, это перестроит ваш разум. Вы скажете, я больше не хочу этого. И никакой Лавкач Сэмми. О, Лавкач Сэмми. Сэмми, который продолжает вам названивать каждую ночь. Он не выходит у вас из головы. О, Сэмми. Сэмми это все, что... О, Сэмми, детка. О, Сэмми. О, я люблю Сэмми. Когда Святой Дух овладеет вами, все желания старого ловкача прелюбодея Сэми, будут отброшены прочь. И вы будете искать кого-то, с кем сможете провести остаток своей жизни на законных основаниях. Через некоторое время вы будете искать Иоанна или Джошуа. Потому что Святой Дух изменит вас. Это не просто чтение Священных Писаний, это не сказки. Это истина о возвращении Святого Духа. Это истина о том, что Святой Дух встанет перед любым демоном и скажет, «Только посмей даже попытаться изменить то, что я делаю». Я буду укреплять их, придавать им форму. Возможно, мне придется что-то сломать в них, но я придам им форму, я укреплю их, я перестрою их. И вы увидите то, чего никогда раньше не видели, потому что у меня докторская степень по работе с беспорядком и созданию шедевра из беспорядка. И я пророчествую, что Бог готовится забрать ваш беспорядок и сделать шедевр из вашего беспорядка. Посредством Святого Духа. Простите мне мое воодушевление. И позвольте мне уточнить, Он не собирается разрушать вас. Бог не разрушает вас. Бог исправляет вас. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Так что, если вы сломлены, он тот, кто может исправить вашу сломленность. Святой Дух будет с вами, когда вы сломлены. Сколькие из вас переживали сокрушение в своей жизни? Бог сказал, «Я никогда не покину тебя». Сколько из вас прошли через зависимость? Бог проходит через это с вами. Странно. Я сказал «сломленность». Все подумали, звучит не так уж плохо и подняли руку. Я сказал «зависимость» и... «Приятель, ты еще не там?» Бог будет рядом. Бог будет с вами в разгар вашей зависимости. Он не оставит вас, когда вы проходите через это. Он с вами в этом. Прямо там, когда вы совершаете самый глупый поступок, на который способны. Пока вы были так сосредоточены на себе, он был с вами рядом, ожидая, когда вы, наконец, устанете от этого, повернетесь и скажете, «Господи, ты нужен мне». И он скажет, «Ты уже мой. Я был с тобой. Я никогда не отпускал тебя. Я не отпускал тебя даже, когда ты делал все, чтобы я отвернулся. Ты убрал мою руку со своего запястья, и я схватился за твою лодыжку». Ты стряхнул мою руку с лодыжки, и я схватился за твой большой палец ноги. Я никогда не оставлю тебя. Это потрясающе. Это потрясающе. Это Бог, которого я хочу. Я хочу Бога, который больше предан мне, чем я Ему. И в конце концов, я становлюсь таким же преданным Ему, как Он мне. И хотя Он знает, что я еще не там, Он все равно не оставляет меня. Евреям 13 глава, 5 стих, в расширенном переводе. Евреям 13 глава, 5 стих. Это проповедь в Духе, что касается заметок. Но, вероятно, именно сейчас Святой Дух ведет ее. Он предан вам. Вот о чем благодать, о Боге, Который предан вам. И вы думали, что Он уйдет, когда убрали Его руку, но Он всегда держался за вас. Потому что Он предан вам, Он любит вас. День, когда вы провозгласили Его Господом своей жизни, Евреям 13.5. День, когда вы провозгласили Его Господом своей жизни, был днем, когда Он принял решение сражаться за вас. В пятом стихе говорится, «Пусть ваш характер и нравственное расположение будут свободны от любви к деньгам, включая жадность, алчность, похоть, тягу к земному имуществу, и будьте удовлетворены своими нынешними обстоятельствами и тем, что у вас есть. Ибо сам Господь сказал, «Я ни в коем случае не подведу тебя, не откажусь от тебя, не оставлю тебя без поддержки. Я ни в коем случае, ни в коем случае... Ни в коей мере не оставлю Тебя беспомощным, не забуду Тебя, не подведу Тебя, не ослаблю свою руку над Тобой. Ни в коем случае. И вы думаете, что ваш визит в мотель заставит Бога отвернуться от вас? Вы думаете, что ваш грех побудит Бога отвернуться от вас? Он никогда, никогда не оставит вас он никогда не оставит вас. ,так что если вы пойдете совершать глупости, он будет рядом с вами, и как только вы устанете от этого, он будет рядом, чтобы направить вас по другому пути. Но идея о том, что вы можете сделать что-то, из-за чего бог оставит вас, вы никогда, вы никогда не избавитесь от него, вы никогда не избавитесь от него, он привязан к вам, он никогда не оставит вас. Вы можете стараться изо всех сил, чтобы избавиться от него, но он никуда не денется, он будет рядом, когда вы наконец попадете в место, где, может быть, вы ощутите подавленность и почувствуете себя одиноким, никого не будет рядом, и посреди этой тишины все еще будет слышен спокойный тихий голос, который прошепчет вам на ухо, «Я здесь, и я все еще люблю тебя». И только если вы думаете об обратном, вы открываете дверь для дьявола, чтобы прийти и просто прибраться. Почему Бог наслал на меня эту болезнь? Или почему Бог выгнал меня из моего дома? Или почему Бог допустил, чтобы я потерял работу? Хватит обвинять Бога в том, за что он не несет ответственность. Дьявол на свободе, и он хочет убивать, красть и разрушать. Вы со мной? Теперь. Теперь. Откройте то, что я просил вас открыть, прежде чем мы начали говорить об этом. Первая Коринфянам, вторая глава. Итак, какова цель? Что, что Святой Дух собирается делать? В девятом стихе говорится, но как написано, «Не видел того глаз, не слышала уха, «И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Так что Бог приготовил кое-что для тех, кто любит его. То, чего не видел ваш глаз и не слышало ваше ухо. И это не могло прийти вам на сердце. Я скажу вам почему. Потому что вы были под законом. Но что говорится в следующем стихе, в десятом? «А нам Бог открыл это». Открыл это. Открыл это нам. Как? Духом своим. Ибо дух все проницает и глубины Божьи. Итак, есть то, чего вы не можете воспринять своими глазами, своими ушами. Есть что-то, чего вы не можете воспринять своим сердцем. Говорю вам, даже прежде чем я покажу это, что речь идет о благодати. Было время, когда вы не могли принять Бога, который будет любить вас, что бы вы ни сделали. Было время, когда вы не могли принять эту информацию о том, что вы праведность Божья, и вы не можете, согрешая, потерять свою праведность. Вы не могли принять этого. Здесь говорится, что потребуется, чтобы Святой Дух открыл это вам. Так что одна из главных задач, над которой работает Святой Дух, это раскрыть и передать вам истину о Божьей благодати. После Вознесения Иисуса был послан Святой Дух. Одна из Его главных задач в нашей жизни – это снять завесу которая застлала наши глаза, наши уши и наше сердце, из-за чего мы не могли видеть, воспринимать и осмысливать это. Чтобы мы могли вникнуть во все глубины Божьей мудрости и понять все детали особых планов, которые Бог тщательно подготовил для каждого из нас. Задача номер один – открыть для вас благодать.